Сейчас мы отправляемся в город Ревда Свердловской области. I'm into Денис не хочет. Уникальная возможность. Серёг, иди в, Азию. А в Азию. я в Европу Иду, да. Пацаны, у меня есть брат, который ни разу не был в Москве. Я вот мечтаю, чтобы он попал в Москву на Спартак. Где ты видел хоть раз, чтобы во дворе был лес? Он в Питере, кстати, уже ему голову пробивали там из-за этого. И сколько? Луна 28. Луна 29. Планка высоко. Шикарно а Жди меня! Жди, <смех> нет, Жди да. меня! Господа. Братва, ну что, всем салют, второй выпуск нашего нового формата, который называется «В Москву на Спартак». В первом мы привозили парня из города Пермь Санька на футбол. Вы это можете увидеть вот здесь вот, где-то наверняка есть подсказочка. Сейчас мы отправляемся в город Ревда Свердловской области. Для начала мы долетим до Екатеринбурга, потом отправимся в этот новый для нас город, изучим его вместе с вами. Ну и, конечно же, в конце выпуска мы привезем нашего героя в Москву на Спартак. Чем этот выпуск будет отличаться от первого? Тем, что наш герой не сам нас нашел, и даже не мы его нашли, а его нам порекомендовал, посоветовал и попросил за него его брат, который живет в другом городе. Они живут в разных городах, они очень близки между собой и с детства оба болеют за Спартак. У нас для них один большой сюрприз. Не переключайтесь, в Москву, на Спартак, все самое интересное только начинается. Братья, мы в Екатеринбурге, все хорошо добрались. Сразу сходу про Екатеринбург, я думаю, каждый уважающий себя фанат, который ездит на выезда, был здесь и не раз, и знает много фактов. Я знаю, что Алексей Балабанов здесь родился, режиссер. Это человек, который снял культовые фильмы «Брат», «Брат-2». Жмурки, груз 200. Во-первых, у нас город Екатеринбург, помимо своей истории, славится еще тем, что здесь очень большое количество болельщиков «Спартака». И есть такая как банда, не знаю, инициативная группа, называется Кей band Ссылку мы оставим в описании. Все, кто живет в Екатеринбурге и болеет за «Спартака» и хочет приносить какую-то пользу, наверное, нашим пишите парнемы да. Самый главный факт, что Екатеринбург играет в РПЛ. Команда Екатеринбурга играет в РПЛ, это Урал. И периодически фанаты «Спартака» сюда выезжают, например, у нас весной сюда будет выезд. Сейчас по городу Ревда, который находится, наверное, в 60-70 километрах от Екатеринбурга. Поэтому сейчас прыгаем в тачку, едем в город Ревда, встречаемся с нашим героем. А всем, кто живет в Екатеринбурге, от нас пламенный привет. Погодка у вас, конечно, такая прохладненькая, но ничего, брат, греет что у нас? Красно-белая кровь. Короче, пока мы едем в город Ревда, хочется рассказать вообще историю, почему мы едем в этот город, к этому герою. Мы выложили в свой инстаграм в сторис новость, как мы обычно сейчас это делаем, кто болеет за «Спартак» и ни разу не был в Москве на футболе, ну и желательно, чтобы вообще человек не был на «Спартаке», не видел своих любимцев вживую. – То есть у нас есть идея привозить людей из разных городов, из разных регионов страны в Москву на «Спартак», но мы в первую очередь обращаем внимание на истории. То есть не просто нам человек пишет, например, я из такого города, мне 23 года, в Москве там ни разу не был, привезите меня. Тут история какая, что нам написал не главный герой сегодняшнего выпуска, а его брат. Меня зовут Даниил. Я нахожусь в Москве. Приехал поддержать своего младшего брата, который первый раз... Побывает сегодня на нашем стадионе Открытия Арены. Живую увидит, как говорится, Московский Спартак. Они живут в разных городах, хотя они с детства выросли вместе, но сейчас их судьба немножечко разделила. И если наш герой живет в городе Ревда, то его брат живет в Санкт-Петербурге. Оба они с детства болеют за Спартак. Вот. И он нам сам написал, говорит, «Пацаны, у меня есть брат, который ни разу не был в Москве. Я вот мечтаю, чтобы он попал в Москву на «Спартак».» То есть мечтаю за него, грубо говоря. Вот Нас эта история заинтересовала, поэтому мы, мы едем в город Ревда. Год не виделись. Общались только. Обсуждали матчи «Спартака» по телефону. Но это все не то, живую на стадионе. Когда плечо к плечу, как говорится, братья, братья помогут сегодня морально морально победить. Потому что просмотр матча вживую ни с чем не сравнимо. А Он постоянно смотрит по телевизору и не вполне ощущает ту полноту эмоций, то дыхание стадиона, ту поддержку, которую оказывают болельщики. Я, я созвонился с нашим героем, с Денисом. Сейчас вы увидите этот момент. Первый звонок. Ему и объяснили кто сейчас будет ему звонить, и пока он всех карт не знает. Короче, делаем ему звонок и посмотрим за его реакцию. Денис не хочет. О, Дэн, привет. Привет. Меня Серега зовут, проект Дневник Фаната. Привет. Очень приятно. Смотрел нас, знаешь что-то о нас, нет? Слышал, слышал. Слушай, ну звоню тебе с одной новостью, насколько я знаю, ты ни разу не был в Москве на матче Спартака. На открытии я разу не разу был. А в Москве был вообще? Ну, маленький, вообще. Маленький. маленький. А, короче, Дэн, э, в эти выходные ты летишь с нами в Москву на матч Спартака. Вообще замечательно. Мы прилетим Дружко. за тобой. Ну, мы прилетим за тобой в Екатеринбург. Ну туда доедем до тебя в пятницу. Вот. Mm -hmm. И, соответственно, в субботу утром мы улетаем в Москву. Я тебе всех планов рассказывать не буду. Мы с тобой сходим на футбол, посмотрим Москву немного. И в воскресенье ну, ты вернешься э, к себе в Екатеринбург. Вот. Все, ты свободен? Да, ты готов? Да, да, да. Конечно. Ну ты рад вообще, нет? Давно хотел Ну ты рад? Конечно, вообще. Все, хорошо. Все, Дэн, давай готовься. Маме привет передавай. Давай, пока-пока. Первые эмоции такие у него, понятно, что он вообще, по-моему, ничего не понял, <свят> кто ему позвонил. <свят> Первые эмоции вы увидели, сейчас увидели еще одни эмоции. В общем, не знаю, как там по выпуску все сложилось, Дэн готов, ну и мы продолжаем свой выпуск «Братва». Человек-герой э, довольно скромный, реально очень скромный, и по его словам, он был там два раза на футболе, один раз ездил к брату в Питер в гости да. и попал на матч, а второй раз ездил просто там, с друзьями, Екатеринбург там час езды на машине В общем, пообщались с ним Для себя выводы сделали Сейчас очень интересно будет посмотреть, как он вообще вживую себя ведет Нам понравилась его история То есть мы понимаем, что Екатеринбург не так далеко от рифды Но нам очень понравилась история И давай такую закидуху небольшую сделаем Что у нас помимо того, что мы отвезем его в Москву на Спартак, для него есть еще один сюрприз. Два сюрприза. Даже два сюрприза. Два сюрприза. Да. Вот вы также эти сюрпризы увидите по ходу выпуска. Да. Смотрите, не переключайтесь. Обязательно. Сейчас не надо выключать этот выпуск, потому Я что, не что не будет интересно. Мы сделали небольшой круг по дороге в Ревду и заехали на стелу, разделяющий Европу и Азию. Уникальная возможность. Серег, иди в Азию, да, я в Европу. Иду, да. Короче, супер место, красивое, атмосферное. Сейчас делаем пару фоток, да и на нашего героя. Где ты видел хоть раз, чтобы во дворе был лес? Брат. Во дворе. А где? ⁇ где же еще? А где? А у Дениса... Да, на самом деле очень прикольно. Выходишь из спадика и сразу лес. Короче, мы сейчас буквально через минуту окажемся у Дениса, нашего героя. Да, чтобы вы понимали, а, это вот, ну, типа, два метра. Покажи, а? пожалуйста, От его подъезд. <покажи>, как это, да, выглядит. Вышел и сразу в лес попал. Колоритное место. Но мы напоминаем, что а, наши братишки из теннисе... Видите, пошла, пошла история. Собственно, огромное вам спасибо, что помогаете нам привозить наших героев в Москву на Спартак. А мы вам напоминаем, что, повторюсь, наши братишки из тенниси заключили партнерство с нашим мини-футбольным клубом Спартак классический ромб. легендарный Белая полоса. Белая полоса. Дорогие друзья и товарищи. Предлагаю такую же футболочку разыграть среди наших подписчиков. Кстати, мысль. Просто пишите комментарии, из какого города вы болеете за Спартак. Будь то Москва, Санкт-Петербург. Вообще без разницы. Или Ревда. Хоть Владивосток. Да, мы выберем случайным образом Я победителя. Ну не вот это, а такая же. Моя, мою это, не надо, мою себе оставим. оставим. Короче, да. что, конкурс получается, да, у нас подо... Да, по случайно. Комментарий прямо сейчас образом. оставляем, мы выбираем случайным образом победителя. И, думаю, и в следующем выпуске мы расскажем, кому мы отправим в любой город России. и. Страну, Любую. страну СНГ, Страну наверное, СНГ, да? Легко. А вдруг ты Берлина? Есть... Вась. Ну вот умеешь, когда А, а есть Вася инвалид, знаешь? В Берлине. Короче, братья, в закрепленном комментарии, как обычно, подгона наших братишек. Приятный бонус. Ну а мы что? Мы приятным бонусом к Дэну отправляемся. Тихо-тихо. Я рискую. Алло, Денис. Открывай, брат, мы идем. Упадел. Здравствуйте, Здравствуйте. И Андрей, наш оператор. Мы сразу с камерой, поэтому без раскачки. Они четвертое поколение уже получается за «Спартак». А у вас и отец, дедушка, да, все? Дед все болел, болел, отец болел. Прадед, Прадед болел. Прадед Прадед В общем, у них четвертое поколение не Но я переживаю, они ведь нервничают. Я же знаю, как они нервничают, когда «Спартак» проигрывает. Я так иногда так пощелкаю, Иногда я помолюсь, я бы да уже вы уже, а? <смех> Когда <спонтанк смех> играет, Денис, прям сидит. Вообще, да. Вы не представляете, какие это болельщики. Это же ужас на крыльях ночи. Yeah. А тот, как у нас, он в Питере, представляете, уже ему голову пробивали там из-за этого. Мне кажется, он будет очень сильно удивлен, потому что он редко-редко очень выезжает из своего маленького города, живет в закрытом таком мирке, для него будет, мне кажется... Большим сюрпризом увидеть меня здесь. Когда поедем в следующий город, вот берите на заметку, нас вот пока встречают, брат, просто... Да. Где... Планка, планка высоко. Так, ну говори честно, так всегда да. здесь или... Ну, потому... Чисто? Чисто? Не, ну чисто, ладно, я имею. Да, да, всегда так, вот это вот всегда. Ну, отец начал гулять, смотреть, я как-то маленький все там. Сначала ты неосознанно смотрел все, а потом уже осознанно. Сам начал футболом заниматься. Как бы осознанно уже начал смотреть в 90-е годы же Спартак как бы всем нравилось, как он играет как бы поэтому я все Спартак болеть это все подарки это подарки ему кандидат брат подарил кандидат брат Спитера брат из Питера, Питера. Питера. контейнер ну, родился, родился да, здесь да, брат просто да. сейчас живет в Питере родной брат старший это родители, это мне друг подарил шар слушай шар ну шар тогда и мы что-нибудь подарим наверное логично, подарим логично да во-первых главный подарок Uh, это все истории. Это билет на футбол. Выглядит он вот так вот посадочный талон. На Первый в твоей жизни. <связь> в Москве именно. В Москве. Да. да, то есть, ну, нужно сказать о том, что ты когда был в гостях у брата. Расскажи вообще эту историю. Я так понимаю, выехали на свадьбу к брату. Ехал на свадьбу к брату и в он Питер. При, Питер. Он предложил на футбол сходить. Как раз в портах Два раза меняли билеты на пояс, потому что с на нам было сырковать. Все, приехал, сходили. Посмотреть. Слушай, но ну, ну, когда свадьбу ставил, он наверняка смотрел, что Спартак играет и в этот день свадьбу ставит. Можно подгадывал, можно подгадывал, то что я приеду там посмотреть, mm -hmm. хотел свадил. Ну, сходил первый раз. Слушай, еще мы тебе дарим карту Фратрия, она ну, дает различные Фратри. бонусы там на магазин. Вот этот, короче, конверт, тут стикеры, все вот это, давай бумаги сложим сюда, так скажем, вот. И подарок тоже от наших друзей из магазина Фратрия, это футболка. Она, она белая сегодня Надеюсь размером в этот раз мы угадали вот. Ну слушай мы и ну, старались дай -дай. Вот такая вот футболка вот наших друзей тебе дарим тоже Спасибо Носи на здоровье а, Расскажи почему а, не было возможности доехать или была возможность но не было каких-то других моментов Почему не было в Москве ни разу на Спартаке Ну не было возможности как бы все равно работа учеба учеба работа как бы. Не получалось в Москву ехать, uh -huh. и когда есть финансы, как бы и финансы нужно. Но в ЕКБ, я понимаю, один раз ты был на футболе, mm -hmm. да? Один раз, получается, ты был в Екатеринбурге тоже mm -hmm. с братом или... Да, да я без брата, mm -hmm. с друзьями ездили. А в Питере и один раз брат, по братом. истории, когда ты ехал к брату на свадьбу, но получилось два праздника зацепить, да? Mm -hmm. Но там просто не праздничный матч был, насколько я помню, yeah, да? да? Не буду об этом говорить. Но было, что ты такой, все, типа, все, там, типа, сажусь, там, и вот в следующий раз точно поеду там на открытие, короче, доеду, но что-то останавливало. Или не было вообще мысли, например, там, поехать. Мысли, это была всегда на открытие, сидеть здесь, почему-то всегда не получалось. Мы, короче, пойдем гулять, ты нам сейчас расскажешь про Евду, немножечко покажешь, ну и будем потихоньку готовиться к поездке. Эх, друзья мои как же мы вкусно покушали а шутили так, типа, ты где? в ревде в да. Да? да, конечно да? есть какой-то матч, который тебе прям запомнился на... вот в голове сидит матч Спартака, победный что там? ну, наверное, такой да, год он, точно первый, когда с Арсеналом играли, так насколько... да, Маркао 2, ну, да. 2, да. 2 ну, ты знаешь, кого-то из этого состава можешь увидеть из себя? ну, не считаю, с начала этого сезона в Ларсове ну, сколько год нас когда... привел, расскажи ну, это... Я тут начинал играть между школ, тут бегать начинал. Между дворов даже тут я бегал. Начинал, вообще между дворов играть. Двор, двор. двор а куда пилот. ворота бегают? А эти, она убирают их, закрывают, наверное. Это ничего здесь у вас было основное поле, где вы рубились... Э... Оно доступное было, как бы. Какие-то да? Было. А здесь школа, да? Более-менее ровное, доступное. Это техника, а -а -а. много профиль. Фазанка такая. Слушай, ну мы вот в городе Ревда первый раз, как ни странно, да? Единственное, о чем мы прочитали на Википедии, особо не хотели ну, углубляться, потому что думали, что ты расскажешь, что Ревда это первый город Европы, потому что он ближе всего расположен к границе такой. Европы Азии. да. Да. Расскажи про Ревду, что людям можно в Ревде посмотреть. Чем здесь заняться можно? Да. Есть ли такое понимание здесь? Заняться? Ну, как вот будет спортом заниматься. Кокейны открыли каток на открытый. Главно футбол мини футбол у нас, большой так не совсем. Ну то есть где-то сходить в бар такого нет, да у вас? Нет такого. Брат, а хочешь я тебе покажу какая я машина? <сínt> <сínt> <сínt> <сínt> я тебя вызываю на бой, бой с твоей губой. Ну не так конечно брат. Я вызываю тебя на бой, мы с тобой... братом ну, это жестко блин. Мы с тобой в каждом выпуске стараемся на что-то спорить. Я постоянно проигрываю. Чтобы вы понимали, вот знаете, вот, на что намекает вот эту вот на площадку. Это, это сооружение. И что ты хочешь, чтобы мы с тобой поняли? Я пролезли? предлагаю нам устроить, да, короче, захват блага. Кто по времени быстрее выполнит задание, нужно из одной части перебраться в другую. Ты что, дурак, брат, ну мы. Брат, ну давай подвигаемся немного. Дэн, засечешь наш... Короче, если кто-то из нас грохнется, Дэн. Ну, больничка нет. хотя бы есть в ревде? больничка? больничка в хотя бы На спокойной риб... ноте! На спокойной ноте! Давай, Маша! На время! Примерно, думаю, 1,7 на тебя, что ты выиграешь. На меня где-то 2,1. Ну, давай, все. Ну, напивайся, как всегда, брат. Разбивай давай. Раз, два, три. Ну классика. Дэн, ну вот небольшая анимация. Интересно, почему я каждый раз проигрываю его? Я не знаю, брат. Брат, сейчас вызов брошу. Дэн, как думаешь? Ты меня оставишь? Все. Ну что, начинаем? Раз. Не-не-не. Нет, с этого начинаем. Брат, я не знаю. Извини. Значит, ты проиграл. Раз, два, три ха <свят> ха Давай, время нет, пошло! Брат, да брат, время нет, пошло! А тут начнем. <свят> <свят> давай, <свят> ладно, оттуда! Раз, два, три! <свят> Ума, ну, завтра-то и думай. <свист> Короче, мы нарежем, вот это, потому, потому, потому что это нереально, это 5 минут уже будет. Так, живот <свист> поправил. Мы заблюрим его. <свист> а ты и ротик не идут, не пропускают. Сколько, сколько, сколько? Минута 28, минута 29 и... Ну. <свист> Минута 32-32 Я что ногу тёрнул Братва, поставьте лайк чисто за ваши на старания Минуту 32 30. А я же могу отказаться, нет? Раз Два Три Посмотри вниз, Серега. я вижу 30 секунд Ну блин, минута. конечно, он спустит Аккуратно, Серега, волнуйся тебя, брат Я просто пожарной безопасностью занимался Ты главное сейчас не исполни, как я еще 40 секунд. А если обманул? Тину, тину, Ладно, Че? Рассудите в комментариях. Ну, Вась, идем пить пиво зато еще -то. Брат, ну, конечно, идем. Ладно, брат, красава. Сам же себе макину копаешь. Ну, ну однажды я тебя обыграю. Слушай, ну, да. Ну, зато как размянусь сейчас вообще. Фу, в принципе, настроение тебе, наверное, дали ему небольшое. Раньше, нет, просто, По да. тебе, конечно, не скажешь, но, думаю, внутри <свят> ты человек все. эмоция, конечно. О, отправляемся в Москву. Васю с Денисом, они подъезжают уже, а встретились с Даниилом, как бы уже могли понять брат его, родной, два разных вообще человека. Даниил такой весь в паум вот вы же, наверное, видели фрагмент с мамой, как да, он чисто такой вот драйвовый. Как и мама, Маме еще раз огромное спасибо, если вы сейчас нас смотрите. Супер. Домашняя еда – это бомба. А Денис такой, ночью ну, очень спокойный, замкнутый. Короче, колорит безумный. И сейчас они уже подъезжают. Дэн не знает о том, что приехал мой брат из Питера. Они сделали сюрприз такой. Это первый сюрприз. Поэтому я сам немножко волнуюсь. Денис тоже такой сейчас рассказывал про вот все взаимоотношения с братом. Но вот, вот они уже, короче, на подъезде. Сейчас вы увидите. Но мы надеемся, что у Дэна даже хотя бы сейчас эмоции-то проснутся. <laughs> Потому что брата увидится. Раз в год они видится. Давай, ваша встреча. Знаешь, за, как спорта. Жди меня! Нет, <laughs> Жди да? меня! Сегодня у нас особо нет времени на погулятеле, у нас день футбольный. Вот, приехали размяться в свинью и розово, наш бар, где мы двигались, там либо перед футболом, либо если вдруг на футбол на выезд, мы попадаем здесь, смотрим футбольщик. Но сам факт пребывания на стадионе как? -то. Как построили это, мы не самое мы Ладно, я предлагаю, короче, размяться. Вы видите, что я на тяжелой ноте сегодня. Кэп на то, что я, кстати, опоздаю на встречу с Серегой, был, наверное, 1.01. Здорово. Здорово. Ты че, здорово заебал? Здорово. Ты че, на ну, смартфон без меня собрался, что ли? Нифига себе такой. Ну, конечно. <смех> че, <смех> будем сегодня побеждать? Конечно. Порвем сегодня. Фан-клуб. Пятерочку накидаем. Антошка выздоровел. Антифриз сказал, поможет. Надеюсь, надеюсь. Брат, как тебе? Нормально? Мы же когда вместе смотрим, Спартак побеждает, помнишь, того года? Ни разу же не поиграли. Все не смело ставим на Спартак. Да, да, да. А ставим где? С нашими братишками в Стеннисе. Которые, в принципе, помогли сделать эту историю. Блин, Теннисе, большое вам спасибо. Вы прям вообще мечты. Прям реализуете, делаете. Для людей такое хорошее дело ну, вообще. Дэн, Дэн, Дэн пока вообще не понимает. Да он потом, он дойдет до него. Не сразу, не сразу. Выпьем бивка, да и будем собираться на слуху. Да-да-да, время, время. Дэн, мы в реальности, в реальности, Дэн. Брат, Брат живой, брат реальный. ну братья, кушаем и подвигаемся. Like going to we're praying for the Taking over pieces and shares, sky high. Check the movement is Yeah, one На Друзья, вот мы, собственно, уже подошли к стадиону, как вы поняли, Дэн особо эмоции не показывает, но может быть и сейчас. Но подъехала подмога из Питера. Брат, брат, брат, брат, просто. Он радуется, она... он радуется, он радуется, просто хорошо спивает. Поверьте сплит, мне, он я он его сплит. знаю. У него внутри все кипит, он там как вулкан, просто он это разрывается. Да, да, да. Ну ничего, ничего, сейчас мы забьем первый Он Знаете, как кричать будет? Очень. Как вы видите, очень рад. Погнали на стадион. Давайте. Спасибо. спасибо. Болез Давай. за, за Спартак. Да. Это зачем? Близко к себе. Команды Рандонов. Прогноз. Мы сегодня победим. Если больше двух зубн, то выиграем. горячая! С Богом. Шикарно, что заднили наконец-то. Наконец-то. Ну, вообще твой первый гол на открытии арены. Шикарно. Просто. Ну по телевизору где-то ради Я вот монитор больше рядом. Ну, Все на поле. Победы 3-1, Спартак, Химки, молодцы, выиграли, самое главное, мужики, вас с почином, так скажем, вы сегодня перед матчем сказали, что когда вы вместе смотрите футбол, Спартак побеждают, сегодня, собственно, это и произошло, Дэн, первый раз на домашней арене открытия, Спартак, Стопиона, в общем, ты понимаешь, где-то побывал, ну давай, вот в своем стиле, без эмоций, но с эмоциями. Все okay, прекрасно, все шикарно, выиграли 3-1. Что еще нужно? Я побывал на открытии, Сегодняшний день подходит к концу. Завтра мы просыпаемся, сегодня отдыхаем плотно. Завтра просыпаемся, и Дэна ждет небольшой сюрприз. Ставим лайк, пацаны, пишем комментарии, из какого вы города, как вам этот выпуск. Ну и все, досматриваем этот выпуск до конца, и уже, собственно, делимся своими впечатлениями. Закрывай камеру, Дэн. Братья, новый день. Воскресенье. Мы приехали с братухами в музей Спартака. Как вы уже поняли, Дэн своих эмоций скрывает, обратно, брат, наоборот, их показывает. В музее ты был? Нет. Не был в музее? Нет. Не был. Обзорная экскурсия была а, по стадиону. Дэн, ну ты, соответственно... Я не был. Естественно, ты не был первый раз. Я бы удивился, если он там был <свист> без, <свист> меня. <Опять свист> без меня. Опять без меня. Еще один сюрприз от нас тебе. Спасибо большое нашему клубу за помощь, за реализацию этой возможности. Поэтому... Очень большое спасибо. Прям вообще вот вот так... Насколько большое. поклон в землю. Вот такое вот большое спасибо. Пойдем в музей, посмотрим, изучим историю нашего клуба. Я думаю, вы и так ее знаете, но все-таки город-музей один из лучших вообще в мире. Ну, он не мог лучше. быть не лучшим, потому что он спартаковский. Пойдем туда, посмотрим. Короче, друзья, как вы поняли, сюрприз не приходит один, и с нами Коля с победы. Вчера я дал хорошую голевую передачу, в принципе, начало сезона, мощный у тебя правый фланг, разрываешь, вид наготовился, в Туле там не просто пряники кушал. ну я тебе уже рассказал историю нашего героя, вот, сейчас для него, наверное, будет сюрприз, но зрители уже сделали для себя вывод в этом выпуске, что он эмоции своих не показывает, но поэтому будем сейчас его удивлять. Посмотрим. Спасибо тебе, что согласился. Друзья, Привет. пишите еще раз, кто из какого города, пишите свою историю, как давно вы болеете за «Спартак», почему у вас нет возможности приехать на футбол к нам в инстаграм директ и в следующий раз уже, наверное, не Коля рассказывает, но тут тоже вас удивит, поэтому стараемся для вас. Спасибо еще раз клубу, Коле и всем, кто нам помог это все организовать. Еще Пойдем удивлять парничку. Самовар уже был где-то здесь. Да, самовар. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Чувак, классная Здравствуйте. передача. Спасибо. Да, вообще, Спасибо. молодец. Прям приправил. Да, Прям объеду. Да. Да. Спасибо ну, всем. Хороший. Да. Прям вот вообще, вот, блин, сплю да. по дереву постучать. Холь, да. вообще вот молодец. Прям респект и уважуха тебе. Спасибо. Правильно. в голову холодно только имей. Да. Перекачивай. Да. Точенька, как ты умеешь? Ты умеешь мы, мы верим в тебя. Спасибо. Вчера вот ты подтвердил вообще свой класс. Как вам вчера понравилось, да? Очень разная атмосфера. Прям... Дэна, спроси, как Дэн, Понравилось вчера? Понравился. Да. Людей побольше, да. зрителей побольше. Стараюсь сделать какие-то сюрпризы для наших гостей, поэтому тебя попросили э, тоже сделать какой-то подарок. Мы знаем, что ты. Конечно. Yes. Я косметичка для. Косметичка для подарок. Это вот футболка с моей фамилией. Это даже, по-моему, получается с лиги... Выпуск, нет, это лиги чемпионов, получается, ну, который мы лиги, за выход с автографом всей команды. Так что на память, я думаю, это замечательный подарок для каждого болельщика. Просто поздравляю. поздравляю. Все, вообще душевненькая, блин. Ну что, Дэн, сейчас ты счастлив, нет? Очень. Дэн, человек, эмоций. Как раз в матче Венфика, если не ошибаюсь, Ну это, конечно, Давай. даже у нас таких нет, слушай. Даже мы такие не разыгрывали, да. точнее, хочется сказать. Так вот, братья, у вас теперь будет подарок. Спасибо большое. Музей вообще самый лучший в мире, я считаю, у самой лучшей команды такой музей и должен быть. Спасибо большое, что вы нас сюда пригласили, показали такие вещи, которые, вот, блин, каждый болельщик должен увидеть хоть, хотя бы раз в жизни, хотя бы понять всю эту историю, насколько она глубока, насколько велик наш клуб. Вперед, Спартак! История всегда нужно помнить. Друзья, вот и подходит к концу наш второй выпуск в Москву на Спартаке. Хочется сказать огромное спасибо всем, кто, во-первых, досмотрел этот выпуск до конца. Огромное спасибо нашим братишкам и Тенниси, которые исполнили мечту уже второго фаната. Соответственно, мы съездили в город Ревда, привезли бродягу оттуда. А, Хочется сказать, что вообще вся эта история началась довольно сумбурно. И огромный респект брату Дениса, потому что он в эту всю тему вписался, он нам написал. Мы изучили весь этот момент и поняли, что должно быть круто. Судить вам, поэтому все под видео, лайки, комментарии. Только так мы поймем, зашел вам этот выпуск или нет. Спасибо огромное нашей команде, которая, во-первых, нам подарила вчера победу, а во-вторых, организовала нам этот поход в музей. Всем огромное спасибо, это был Дневник фаната. До встречи. Знаете, вот как вот первый раз люди видят море, и вот они настолько счастливы, что даже вот не, не могут сдержать свои эмоции. Вот так же вот человек испытывает то же самое, когда в первый раз приходит на эту трибуну, которая пропитана вот этим вот, вот всем вот этим вот антуражем вот этим вот красно-белым, когда вот не просто ты болеешь за вот этот ромбик, за наш великий ромбик, а кричишь, участвуешь в вот, это вот все вот в этой движухе, вот это вот самое великое. Я считаю, вот мой брат... Он должен был побывать, он должен был прочувствовать то, что чувствовал я, когда побывал первый раз на стадионе. И я очень благодарен вам, что вы делаете этот проект, вы приносите людям счастье, вы... вы молодцы. Я могу вам сказать, когда мы оставались наедине, он мне говорил такие вещи, которые, ну как бы не сказать на камеру, но он очень доволен, очень счастлив, и он очень вам сильно благодарен. Молодцы, ребята. Вот прям вот респект его жуха.